Друзья, рад всех приветствовать и тех, кто уже знает меня, и тех, с кем только предстоит познакомиться. Меня зовут Игорь Марков, я зарабатываю в интернете уже более семи лет и обучаю этому людей. Два года назад я пригласил к себе в команду четырех специалистов, профессионалов своего дела, и мы запустили два уникальных проекта по заработку в интернете с нуля. Мы набрали закрытую группу из 60 человек, каждого из них обучили. И общий заработок за первый месяц работы в каждом из проектов составил более 3 миллионов рублей чистой прибыли. Это в среднем по 100 тысяч рублей на каждого участника группы. Представьте себе. И сегодня мы с моей командой запускаем наш третий совместный проект по заработку в интернете, который мы назвали «Почтовый робот». Эту систему мы полностью протестировали на себе в течение двух месяцев, получили отличные результаты, доработали сложные моменты, и теперь она готова зарабатывать для вас от половиной тысяч рублей в день полностью в автоматическом режиме. Наверняка вы уже не раз слышали подобные предложения, и скорее всего в конечном счете все это оказывалось обычным надувательством. А если вы и покупали что-то, то наверняка кота в мешке, надеясь на правдивость обещаний автора чудо-методики, ну и ничем не подкрепленных. И, вероятнее всего, у вас сложилось некое недоверие ко всем этим системам заработка в интернете. Но раз вы зашли на мой сайт, значит вы прекрасно понимаете, что деньги в интернете есть. И вам просто нужно понять, как их оттуда вытащить. И именно по этой причине я решил полностью раскрыть суть работы системы и самого заработка еще до того момента, как вы совершите покупку. Чтобы у вас не осталось ни капли сомнения в том, что вы сможете зарабатывать от половиной тысяч рублей ежедневно, тратя на работу не более 10 минут. Итак, в чем же заключается суть работы системы почтовый робот и в чем секрет заработка? Всем известно, что люди постоянно что-то покупают в интернете. И вы наверняка тоже что-то покупали недавно в интернете или будете покупать в будущем. Ежедневно создаются тысячи заказов, но не все из них покупатели оплачивают в силу различных причин. Не устроила цена, не хватило мотивации, не нашел подходящего способа оплаты или просто отвлекся и забыл. Хотя изначально человек хотел приобрести этот товар. И таких недоведенных до оплаты заказов очень и очень много. И мы будем помогать таким людям, совершать покупку даже по более выгодной стоимости и зарабатывать на этом от 50% от оплаты покупателя. Мы не будем лично общаться с покупателем. Все это будет происходить в автоматическом режиме, с помощью сервиса приема платежей и специальной лицензионной программы, которую мы разработали нашей командой и которая не имеет аналогов даже близко. Мы постарались сделать максимальную автоматизацию, чтобы вы могли тратить на работу не более 10 минут в день. Сейчас я продемонстрирую, как работает программа и как происходит заработок. И вот сейчас я нахожусь в платежной системе Glopart. Через нее мы будем получать наши заработанные денежки. Через нее же мы будем выводить на свои электронные кошельки или банковские карты. Я предварительно вывел все свои заработанные деньги. Сейчас у меня на счету ноль. Я подготовил программу, я выбрал товар, по которому есть неоплаченные заказы, настроил программу, и сейчас осталось только ее запустить. Программка имеет вот такой несложный интерфейс. Все, что нужно, это ее запустить. Нажимаем ОК. Программа запущена, здесь отображается э, то, что программа делает данный момент. Получены сведения по неоплаченным заказам и сейчас э, каждому из клиентов на его почтовый ящик отправляется э, письмо, которое он прочитает и совершит оплату. На данный момент неоплаченных заказов у нас а, всего 20. И вот идет отправка по каждому заказу письма. И вот программа завершила отправку всех писем и сообщила нам об успешном выполнении задачи. Ее можно закрыть. И сейчас все, что нам остается, это ждать результата. Но я не хочу вас томить длительными ожиданиями и покажу вам, какой результат вы получите уже в первые часы. Давайте подождем ровно 2 часа и посмотрим, будут ли продажи и сколько мы сможем заработать за первые 2 часа после запуска нашей программы. Сейчас 16.33. Через 2 часа я продолжу запись. Итак, два часа позади. Сейчас у нас 18.36. И давайте проверим, удалось ли что-то заработать нам за эти два часа. Страничку я еще пока не обновлял. Сейчас я это сделаю. Так, отлично. За два часа работаю. Программа нам принесла 1325 рублей. Это, наверное, 2 или 3 продажи. Хороший результат за 2 часа работы. И давайте сразу эти денежки мы выведем. Так, в меня выбираем «Вывод средств». У меня сумма доступная 1325 и у нас есть несколько вариантов, куда мы можем выводить. WebMoney, Kiwi, Яндекс, Payer, OKPay и банковская карта. Я обычно использую либо WebMoney, либо банковскую карту. Кто-то использует Kiwi или Яндекс. Ну, давайте сейчас выведем, например, на Kiwi. Сейчас посмотрим э, мой кошелек Kiwi. Там, по-моему, ничего сейчас как раз нету на нем. А, ну есть 220 рублей, но ничего страшного. Значит, нажимаем «Вывести средства», выбираем «Киви кошелек», нажимаем «Заказать». Сейчас мне придет смс-очка с подтверждением. Ждем смс Так, пришла смс с кодом подтверждения. Вводим полученный код, нажимаем «Подтвердить» все заявка отправлена написано вывод средств еще в процессе дождитесь его завершения ждем можно в принципе обновить страничку так все денежки у нас вывелись и теперь они должны поступить на наш киви кошелек давайте проверим обновляем страничку в киви кошельке И видим, что денежки уже поступили в наш кошелек. За исключением комиссии там 7%, по-моему, вывод на Kiwi. Вот и все, за 2 часа программа нам заработала 1300 рублей, и я сразу вывел ее на свой Kiwi кошелек. И обычно продажи идут более активно в первые 8-12 часов после того, как программа сделала а, рассылку по клиентам. Пик это где-то, наверное, 6 часов после того, как программа завершила свою работу. Вот. Ну, поэтому смело можете умножать вот, заработанную сумму на 4 на 5. Почему же это работает? Вы слышали про принцип win-win? Это когда в какой-то сделке обе страны получают выгоду. Например, когда вы покупаете шоколадку, вы получаете шоколадку, а продавец получает деньги вы довольны и продавец доволен. А вот если бы вы заплатили деньги, но не получили шоколадку, тогда продавец остался бы доволен, а вы нет. И это уже не принцип win-win, так как в плюсе только одна страна. В случае с нашей системой работает так называемый принцип 4 win, так как участвуют четыре стороны. Посмотрите на схеме. Покупатель получает выгоду от того, что он купил товар, да еще и со скидкой. Продавец продал товар и не потратил свое время на работу с этим клиентом. Платежная система получила свой процент со сделки. Вы получили свою комиссию с оплаты заказа покупателям. Все остались довольны. Если привести схему работы системы, то она будет выглядеть так. Вы запускаете систему один раз в день. Почтовый робот принимает и обрабатывает заказы, высылает письма клиентам. Клиент получает письмо и оплачивает свой заказ. Платежная система начисляет вам от 50% с оплаты заказа клиентам. Вы выводите заработанные деньги на карту или электронный кошелек. Я сам лично тестировал работу системы в течение 31 дня, и вы можете посмотреть мои результаты на сайте ниже. Также там есть результаты наших учеников, которые входили в тестовую группу, они описывают, что они делали и сколько заработали. На сайте есть все мои контакты. Мобильный телефон, почта, страница ВКонтакте. Я лично отвечаю за качество работы системы, и вы можете задать любой вопрос напрямую мне, если не нашли ответа на сайте. Но прошу вас не звонить по таким вопросам, а правда там, что это работает. Отвечу сразу, да, это работает, это подтверждено результатами наших учеников и наших первых покупателей. Конечно, если вы не нашли ответа на сайте, то можете мне или написать, или позвонить, я буду рад вам ответить вы получаете после оплаты. Вы получаете пошаговый видеокурс, состоящий из семи уроков. Вам нужно просто следовать шаг за шагом для получения результата. Вы получите лицензионную программу, в ней встроена защита от копирования, и поэтому пользоваться ей могут только те, кто приобрел нашу систему. Вы получаете техническую поддержку. Если у вас возникнут какие-то сложности в процессе настройки или работы системы, вы можете написать или позвонить напрямую мне. Все в совокупности это дает вам возможность зарабатывать от 5500 рублей ежедневно, причем тратя на работу не более 10 минут в день. Итак, друзья, сейчас очень внимательно. Продажу системы почтовый робот будут проходить всего 21 день, три 3 недели. В первую неделю мы отдадим 15 копий из 30. Во вторую неделю продаж мы отдадим всего 10 копий. В третью неделю мы отдадим последние 5 копий. И при всем при этом, каждую неделю стоимость будет повышаться ровно в 3 раза. Почему именно так и почему не бесплатно? Как я уже говорил, мы не ставили себе задачу заработать на продаже этой системы. Да и сильная конкуренция явно не нужна. Поэтому только 30 копий. Почему не бесплатно? Потому что все, что бесплатно, не ценится. А нам нужны люди, которые умеют ценить труд других людей, которые хотят развиваться, зарабатывать и стремятся к этому. И таких людей мы готовы приглашать в наши более масштабные проекты в будущем. Поэтому если вы тот самый целеустремленный человек, который хочет расти и научиться стабильно зарабатывать в интернете, не теряйте такую возможность и успейте получить свою копию системы почтовый робот прямо сейчас. Для этого нажмите кнопку «Получить систему», выберите подходящий способ оплаты и станьте частью нашей команды раньше других. Я уверен, что вы сможете принять правильное решение, иначе вы бы не стали смотреть это видео до конца. Сделайте свой правильный выбор прямо сейчас.